Бодрый день, друзья. Меня зовут Ярослав Гуменюк и я представляю первый украинский международный банк. Для банка, как и для любой другой современной сервисной организации, наибольшей ценностью является клиент. И мы стремимся к тому, чтобы построить с ним долгосрочные отношения и чтобы клиент был максимально доволен. Но он не всегда доволен. И иногда он жалуется. А иногда не жалуется. И мы сами напрашиваемся на жалобы. Хорошо это или плохо? Вы узнаете 22 сентября на конференции СМ4. До встречи!